Сейчас в мире происходит очень много непонятных вещей. Многое перевернуто с ног на голову. К примеру, женщина зарабатывает больше, чем мужчина. И не потому, что она умнее, талантливее, а просто она в тренде, как говорится. Она попала в какую-то среду, в какое-то направление, в какую-то деятельность, где действительно зарабатываются деньги. У нас же сейчас деньги зарабатываются не там, не тем, что ты ценен, талантлив, а тем, что ты умеешь быть... Попал, во-первых, в какую-то струю, ну, к примеру, ты попал в торговлю. А мужчина ученый, и, к сожалению, здесь ничего не поделаешь. Система, но он творец, он гений, он творит добрые дела для всей страны, для планеты. Он занимается наукой, он продвигает какие-то идеи, философии в том числе и так далее. Или он литератор тоже, он несет людям много всего доброго, а на книгах много не заработаешь. А женщина спокойно торгует, у нее там несколько магазинов и все. И не надо этого тушеваться от этого, не нужно этого бояться. Это сейчас естественно-неестественный процесс. Пока у нас в цене другие ценности. И поэтому спокойно договариваться, но... В семье должен быть мир и лад, и понимание. Женщина должна понимать ценность своего мужчины. Не деньгами надо мерить, а его состоянием, его зрелостью, его качествами, его талантами, его умом. Ценить, уважать, восхищаться. Не важно, что деньги к тебе идут. Деньги идут вообще-то на семью. И в том числе в ее деньгах как раз присутствует его энергия. Мир через нее дает деньги для того, чтобы он занимался каким-то другим делом, каким-то творчеством и так далее. Такое может быть сейчас. То, что, еще раз говорю, мир негармоничен. И он не дает деньги тем, кто действительно достоин этого. А дает зачастую по другим законам. И в данном случае дается на семью. Поэтому я всегда говорю, деньги, все приходящие деньги, это деньги семьи каким бы образом и через кого бы они ни пришли. Главное распределять равно. Вот это будет замечательно. Именно в распределении всех денег и выход из этого положения.